Так, всех приветствую! Globox Web у нас в программе. В прошлый раз мы рассматривали линейную часть маркетинга. А сегодня рассмотрим бинар. Значит, я напоминаю, что маркетинг Globox Web состоит как бы из двух частей. Первая часть линейная, и в ней возможен заработок для неоплаченных пользователей сервиса, для тех, кто на бесплатной основе сервисом пользуется, да он сокращенный в линейной части то есть там не вся линейка открывается для неоплаченных, но все таки даже для неоплаченных в линейной части есть возможность зарабатывать что касается бинарной части, то здесь только для оплаченных пользователей эта часть работает, подразумевается что они будут активны, и бинарная часть это та, которая подразумевает бесконечную глубину, то есть там нет никаких ограничений ограничений можете получать вне зависимости от того, на какой там глубине что у вас происходит. А что там происходит, вот давайте сейчас как раз об этом и поговорим. да? Как обычно, перейдем к нашим любимым э, кружочкам, стрелочкам, вот этим всем делам, да, для того, чтобы объяснить. Итак, бинарная часть. Что такое бинар, в принципе? Ну, все знают, наверное, что би это 2. Соответственно, чего-то тут должно быть 2. Две у нас здесь ноги. Одна нога называется спонсорская, другая называется внутренняя. Иногда называют не ноги, а ветки. Ну, это не так важно, да? Значит, итак, вы стали, проплатились, стали в структуру. Под вами в бинарной части маркетинга открывается два места, да? То есть, допустим, если вы приглашаете двоих человек, а потом приглашаете третьего, то третий не может стать уже вот, вот сюда в бинаре, в первую линию к вам, он пойдет э, переливом, да? он пойдет туда вниз, полетит. Это я, это я э, акцентирую в бинарной части маркетинга. В линейной части маркетинга, хоть третий, хоть пятый, хоть десятый, хоть сотый, они все будут вашей первой линии. Это не относится сюда. Итак, что же такое вот э, спонсорская нога, внутренняя нога? значит здесь у меня на рисунке нарисовано, что спонсорская нога левая а внутренняя правая это не обязательно так может быть по-разному но всегда в бинаре одна нога будет спонсорская другая внутренняя что такое спонсорская нога вот на этом примере да спонсорская нога это та та часть бинарной структуры вот он, они у меня разделены вот такой черной линией чтобы вы понимали что вот это вот спонсорская нога а вот это внутренняя так вот спонсорская это та часть бинарной структуры Которая при наличии у вас активных спонсоров, активных спонсоров, спонсоры это те, кто вот, -вот, -вот там вот, вот выше вас стоит, вот пригласитель вас, да, и все, все кто выше него. При наличии активных спонсоров, вот эта часть структуры, та, которая называется спонсорской ногой, э, в общем-то строится без вашего участия. То есть сюда люди э, падают вам переливом. Именно от ваших активных спонсоров. А вот эта часть бинара, вот эта часть, та, которая называется внутренней ногой, она уже без вашего участия никак не построится. То есть минимум, что вы должны сделать, это хотя бы пригласить одного человека. И далее при условии того, что этот человек окажется активным, в принципе, как бы вы тоже можете ничего не делать. Да? Ну, насколько это реально, чтобы он там один человек вам все обеспечил, это другой вопрос. Но теоретически это так. Но здесь, как минимум, вам нужно пригласить хотя бы одного, для того, чтобы дальше пошло строительство вот этой ноги. Я думаю, это понятно, и сразу же я покажу следующий момент, чтобы вы понимали, что вот то, что я нарисовал, вот один человек, под ним два, один, а под ним два, это, конечно, не все. То есть это вот дальше сюда идет, сюда вот под этим, и это идет в бесконечность, вот туда в глубину, вот так под каждым по два, и здесь точно так же все это дело вниз идет до бесконечной глубины. То есть, это не ограничение, вот то, что нарисовано, всего так мало, да? Так, убираем эти каляки-маляки. И э, следующий важный момент. Что я здесь э, вот это нарисовал? Это не 46, если кому-то кажется, это 4B. 4B, 4B, 4B написано, да? Это 4 балла. То есть, э, один человек... Каждый оплатившийся участник в вашей бинарной структуре, хоть в спонсорской ноге, хоть во внутренней, приносит вам 4 балла. Один человек в бинаре – 4 балла. Что дальше с этими баллами происходит? А дальше происходит следующее. По накоплению в одной ноге, допустим, 600 баллов, а в другой 300, 300 баллов. Или же... Или такой вариант возможен, или вот такой, когда в одной 450 баллов и в другой 450 баллов происходит как бы срабатывание бинара, схлопывание такое. То есть происходит сокращение вот этих баллов, и вам на кошелек прямиком летит 100 долларов. Важный момент вы должны понимать, потому что сразу может показаться, что ну, 4 балла один человек, чтобы набрать 450, это что 90 или сколько там человек нужно, это же очень много, да? Да, это с одной стороны кажется очень много, но вы должны понимать, что, во-первых, вот эта часть, вот эта часть, она по большому счету не ваша забота, если у вас активные спонсоры, конечно. Тут нужно делать оговорочку, да? Ваша забота только вот эта часть, то есть в половину меньше, как бы на самом деле работы у вас, то есть не 900 баллов суммарно вам нужно набрать. А, а во-вторых, опять же, при наличии одного-двух активных людей вот здесь, вот у вас в самом начале, вот эта вся структура начнет разрастаться э, темпами. Да, это не будет там за день, за два или даже за неделю. Это не будет в начале, да. Но после того, как эта структура уйдет туда в глубину, разрастется, да. Э, там вы уже просто можете не замечать, когда это схлопывание происходит на самом деле. Да, это не вопрос нескольких дней. Да, не вопрос нескольких дней, скорее всего, да. Может быть, это даже не вопрос пары недель. Может быть, это вопрос пары месяцев, но э, это структура, которая подразумевает такую, знаете, глубину и долгую, такую вот, э, долгую работу на будущее, что называется. Но... Важно, важная плюшка глубины Никакой нет ограничивающей То есть все что вот туда пойдет Вот туда вниз вниз и здесь точно так же Это все ваше Вот на какой бы глубине там не происходило Вот это схлопывание там 600 на 300 Ну вы понимаете 600 на 300 это, И наоборот тоже может быть здесь 300 А здесь 600 То есть это не важно с какой стороны 600 А с какой 300 На, какой, на каких бы глубинах не происходило Вот это схлопывание баллов да? В любом случае оно для вас означает прилет 100 долларов сразу же на кошелек. Да, и я снова подчеркиваю, деньги прилетают сразу к вам на Payer или на AdvoCash. Нет никаких выводов. То есть не нужно нажимать кнопку «Вывести», ждать, пока это произойдет, а вдруг не произойдет, а вдруг там эти админы что-нибудь заберут и не выплатят. Да нет. Вот как только. Сегодня, кстати, вот человек у меня проплачивался и был очень удивлен. Он, он не успел мне отписаться, что я уже проплатился, как я ему до этого уже скрин выслал со своего пеера, сразу же, что мне уже прилетело. То есть я скрин выслал о том, что прилетело раньше, чем он написал, что, что он оплатился. Такой: о, классно! Нифига себе, я а тебе уже прилетело. Я говорю, ну да, сразу прилетает. Хм, так быстро, прям, мгновенно прилетает. То есть, сразу, ты оплатил 3 доллара, да, мне сразу 10 прилетело вот так это мгновенно происходит ну это конечно по линейной части маркетинга то есть это личник оплатился мне сразу прилетело но человек тем не менее удивился этому что вот быстрее, чем, чем он написал мне, что оплатился. Я, я ему успел написать, что уже прилетело. Вот. Ну, собственно, вот и все, что нужно знать по бинару. Да, я подчеркиваю, что в бинаре участвуют вот в расстановке вот этой бинарной участвуют только проплатившиеся люди. Те, кто проплатили полный набор сервиса, который стоит, я напоминаю, 33 доллара в год, на год это. Вот те участвуют в бинаре. Если вы, допустим, да, еще такой момент. Если вы, допустим, зашли как, ну как, что называется, попробовать, я пока не буду проплачивать, я пока попробую. Пригласили человека, и этот человек проплатился раньше вас, а вы еще не проплатились. То вы в любом случае по линейной части получили с него 10 долларов. Даже несмотря на то, что вы еще не оплатились. 10 долларов вашей. Вы же его пригласили. Но в бинаре он стал раньше вас. То есть после того, как вы оплатитесь, надумаете, если оплатиться, вы будете в бинаре уже ниже него. То есть вот этот тоже момент нужно понимать, что когда когда и если вы надумаете потом все-таки оплатиться, то человек, которого вы пригласили, в бинаре будет стоять выше вас. Вы уже будете под ним в бинарной части маркетинга. Ну, собственно, вот так. Наверное, такие важные моменты. Больше здесь давайте я поубираю эти... Нужно ли здесь что-то еще сказать? Это, наверное, наверное, в общем-то, на этом и все. Кому интересно, спрашивайте, задавайте вопросы. Постараюсь на все вопросы ответить. Пока-пока. На связи.